Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. И позвольте представить да, тему моего доклада «Редкие формы метастазирования гепцулярного рака» с помощью диагностики лечения и использования локальных методов воздействия. Тема гепцулярного рака достаточно актуальна, и вот статистика 2020 года мировая показывает, что это шестое место среди наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний. Третье-четвертое место среди причин смертности от рака во всем мире. И за прошедший год практически миллион новых случаев в мире, зарегистрированных новых гипоцулярным раком. И чуть менее смертельных исходов от него. Что касаемо Санкт-Петербурга, он, наверное, к счастью, не является эндемичным районом для данной нозологии. Но, тем не менее, случаи регистрации первичного рака печени тоже не столь редки. Здесь указана статистика абсолютных чисел, зарегистрированных за 2019 год. Это 283 пациента. Из них лишь у 63% пациентов удается поставить Диагноз с помощью морфологического подтверждения. И далее мы видим расклад по процентовке, по стадиям. И уже на момент диагностики с четвертой стадии это практически 50% пациентов. И летальность в течение первого года после постановки диагноза тоже достаточно высока, это практически 70%. Под первичным раком здесь идет статистика по нозологии С22, которая в себя включает не только ГЦР, которая, конечно, большую часть первичных раков печени на себя берет. Это практически 85%, но ну, также и внутрепечёночная холонгиокарцинома от 10 до 15, и оставшиеся 5% на остальные злокачественные опухоли печени. С экстрапечёночным, экстрапечёночным распространением метастазов гепатесулярный рак встречается нечасто, это порядка 5-15%, и на данном слайде представлены основные места, куда метастазирует гепатесулярный рак. На первом месте это легкие практически половина забрюшинные лимфоузлы. Кости 30%, надпочечники 20%, и э, остальные места, и в частности кожа и мягкие ткани, это совсем э, маленький процент, даже, даже и одного нету, это меньше 0,5%. Здесь э, характеристика пациентов э, нашего диспансера э, в период с 2010 по 2020 год. Общее количество пациентов 256, из них радикального лечения смогли э, получить только 38 пациентов, остальные были э, применены к ним паллиативные методы лечения. И дальше хотелось бы вам представить два клинических случая, которые э, обращают на себя внимание в плане сложности диагностики э, на этапе постановки диагноза, на этапе... Опять же, прогрессирование уже установленного диагноза. Первый случай – это пациент, мужчина 61 года, термично-мощным заболеванием. Первое – это гепциллярный рак, первая Б стадия в 2012 году установлена. Второй рак желудка после радикального лечения в 2007 году, и по этому заболеванию у него была стойкая ремиссия. Из сопутствующей патологии – это сердечная патология, а также метаболический синдром медисахарного диабета и ожирения второй степени, и хронический гепатит С с исходом цирроз печени с функциональным статусом чал-пью-а. Стоит отметить, что гепатит С у пациента существует уже более 20 лет на тот момент. Противовирусную терапию он не получал. Ну и вот э, тот случай, когда у пациента на момент диагностики уровень онкомаркера альфа-фитопротеина в пределах референсных значений. А, Пациенту выполнена диагностическая ангиография печени с биопсией, и мы видим здесь достаточно большой узел, располагавшийся э, в печени. И э, по данным цитологического исследования после биопсии, э, данных за онкологический процесс мы не получаем, а по гистологическому ответу э, получаем ответ от патологов э, в виде... Подобных изменений могут соответствовать аденоме или гомортоме печени, что является доброкачественным образованием. Учитывая данные рентгенологические, данные того, что у пациента есть цирротическое изменение печени на фоне гепатита С, пациенту было выполнено... Хирургическое лечение в виде анатомической резекции 6-7 в печени. И уже только на окончательном ответе операционного материала от гистологов мы получаем гепатоциллярный карциному, мелкоузловую циррум печени на фоне хронического гепатита. Это в 2012 году. Контрольные э, магнитно-резонансные томограммы брюшной полости, сделанные спустя три месяца и спустя 17 месяцев, у данного пациента мы видим, что данных, по крайней мере, в брюшной полости, данных за прогрессирование нет. Спустя, еще, э, в 2015 году, это получается практически 3 года спустя от э, первой операции, Пациент отмечает у себя образование в мягких тканях передней брюшной стенки в проекции 6-7 межребея, последней подмышечной линии справа. Стоит отметить, что это как раз совпадает с тем местом, где была ранее выполнена биопсия. Пациенту было выполнено МРТ, брюшной полости, было также КТ грудной клетки. Данных за отдаленное метастазирование в других органах получено не было. Также в анализах крови уровень онкомаркера был, сохранялся в референсных значениях. Данное образование было расценено как имплантационный метастаз гепатитулярного рака и было выполнено удаление вот этой опухоли в мягких тканях передней брюшной стенки на данном слайде мы видим этап операции вид макропрепарата и по гистологии нам дают ответ что это метастаз гептоцилиарного рака спустя еще 11 месяцев после уже повторной операции Контрольные магнитно-резонансные томограммы брюшной полости. Мы видим прогрессирование в виде достаточно больших размеров образования правого надпочечника, что расценено как прогрессирование заболеваний. И уже дальше пациент перешел на этап системной химиотерапии. Второй случай. Тоже мужчина 81 год. Гепцеллярный рак Т3,0-0 изначально стадия э, стадию или так. Сопутствующая патология у нее здесь, э, к сожалению, представлена на этом слайде только в виде гепатита С печени э, с функциональным статусом чал PА. но также у нее на самом деле была и э, сердечная патология тоже. Гепатит С у этого пациента существует практически 30 лет. Противовирусную терапию он не получал, и что Стоит отметить, альфа фетопроин тоже был в пределах референсных значений Компьютерная томограмма брюшной полости Мы видим, что в артериальную фазу в левой доле печени Типичная васкуляризация опухлевого образования, характерная для гепсулярного рака Активное накопление контраста в артериальную фазу и венозное его быстрое вымывание Целью диагностики выполняется ему биопсия этого образования под УЗИ-навигацией. По первому гистологическому исследованию мы не получаем данных за опухолевый процесс. И принято решение сделать повторную биопсию, потому что часто бывает, что ну, столбик ткани маленький, может быть, пошли по касательной, и делается повторная биопсия на повторной биопсии. Да, хочется отметить, что на тот момент, когда делалась повторная биопсия, <coughs> в нашем учреждении было на апробации ультразвуковое исследование с усиленным внутривенным контрастированием, так называемое сыновью. на котором мы этот пациент очень был таким ярким примером для использования этого метода. И картина, которую мы видели на, на сыновью, она была с такой же типичной опухолевого образования с накоплением контраста. И под, уже даже под этим наведением мы делали биопсию и повторную. И по ответу гистологическому мы получаем, что данная морфологическая картина крайне подозрительна на гептоциллярный рак. Материал направлен на ИГХ-исследование. По ИГХ-ответу мы получаем, что в наибольшей степени данные ткани соответствуют гептоциллярной аденоме, что является... Доброкачественным образованием. Пациенту вот как раз с лечебно-диагностической целью выполнена химиоэмболизация <сёк> правой и левой ветвей печёночных артерий. Всем большое. И на ангиограммах мы видим типичное накопление контраста в опухолевом Узле в левой доли печени и а, дополнительно видно еще два аналогичных образования в S4 и в 7 печени, которые <кười> <кười> ранее не были видны на КТ-томограммах. А, интересность этого случая в том, что пациент во время госпитализации больше никаких э, жалоб не предъявлял, и уже практически в момент выписки э, задает вопрос о том, что делать ему с опухолевым образованием, которого, оказывается, беспокоит уже больше года э, в мягких тканях теменной области. Пациент был взят смотровую, при осмотре было видно, что действительно опухоль достаточно большая, э, на первый взгляд она сразу казалась злокачественной. Сделали из нее биопсию. Вы видите здесь следы. Вот. И по ответу а, ну, пока мы ждали ответ гистологов, была сделана компьютерная томограмма головы, на которой видно достаточно большое образование в мягких тканях теменной области с вовлечением надкосницы. Ну, здесь указана биопсия, которую мы сделали Гистологи дают нам ответ, что э, данная картина соответствует аденоме печени После чего мы обращаем их внимание <coughs> Простите Что э, биопсия была выполнена не из печени, а из мягких тканей головы <coughs> И по ИГХ ответу окончательному дают нам ответа Высокодифференцированной гипсулярной карциномии и заключительный диагноз тогда у пациента уже выставлен как четвертой стадии с метастазами мягких тканей головы. Была дальше назначена системная химиотерапия. Резюмируя два данных клинических случая, хотелось бы сказать, что метастатическое поражение кожи <coughs> и мягких тканей при гепсолярном раке довольно редко встречается как по данным мировой литературы, так и в наших наблюдениях. Поэтому диагностика их достаточно затруднена с этим. Отсутствие специфических клиничко-диагностических признаков ГЦР как типичное контрастирование по данным КТ и МРТ, уровень а альфа-фетопротеина больше 200, в ряде случаев усложняет морфологическую верификацию. Ну и в представленных примерах верификация диагноза и прогрессирование опухоли, установленные через отдаленные метастазы, в том числе редко встречающиеся.